на смартфонах galaxy доступно это в приложении good look вот такое вот приложение но и без него именно это о чем я вам хочу сегодня рассказать а это звуковой ассистент приложение оно будет работать и без good look а вообще в good look очень много модулей всяких разных если вам интересно в описании видеть будет ссылочка пройдете и посмотрите вот здесь всякие разные модули которые выполняют каждую свою функцию и они очень много кастомизации привносит вообще в смартфоны Samsung. Если вы хотите что-то поподробнее прочитать, то, пожалуйста, ссылочка будет на фопода. Здесь вы найдете самые последние обновления. В России он не работает, поэтому надо будет ставить, так скажем, модифицированную версию, которую тут же можно скачать, вот пропатченную версию, да. Здесь же вы ее сможете скачать и установить. Тут же можете скачать модули и все остальное. И тут же вы найдете модификации какие-то для своих, может быть, смартфонов. И узнаете, работает ли этот смартфон на вас. Вообще, это появилось давным-давно еще при Galaxy S6. Да, вот. С ними даже еще начиналось это работать. Это такой новый интерфейс. Они запускали. Сейчас он очень сильно так скажем, модифицировался и имеет крутые вообще штучки всякие разные. Поэтому мы с вами пройдем сейчас по одной из них, а это именно расширенные настройки звука. А, именно этот модуль будет в описании видео, вы его сможете скачать и установить себе. Что здесь у нас есть? Давайте мы с вами пройдемся и посмотрим. Первое это настройка панели. Вот такая вот панелька будет у вас, если вдруг вы захотите расширенная расширенная если вы нажмете вот на эти три точки появляется расширенная настроечка видите как здесь можно все задать все что хотите если есть такое желание как сделать это все дело во-первых ее можно настраивать вот так можно переместить куда-то в любую точку так скажем смартфона вверх-вниз берем вот сюда в самый низ самый вверх посередине куда хотите да можете влево ее переместить без разницы также можно плавающую кнопку задать которую вы видели до этого да можно ее не задавать можно задать вот так можно убрать совершенно также у нас еще есть здесь же в этой области у нас э, так сейчас мы посмотрим что у нас макет право это мы с вами посмотрели теперь развернутая панель что здесь можно задать вот метка bluetooth да, конкретно на bluetooth которая да и здесь можно выравнивать позицию звука как хотите показать функции панели инструментов ее можно убрать или оставить это кстати огромнейшее расширение я вам покажу попозже что это такое значит ну и громкость приложений можно убрать а можно задать каждому приложению свою громкость благодаря именно этой этому приложеницу дальше вот она видите индивидуальная громкость приложений можно задать любому допустим допустим знаете вот возьмем мы найдем сейчас с вами youtube или какое-нибудь любое другое приложение через которое мы смотрим музыку или слушаем музыку да ну вот это вот например и задать ему напишем добавить и здесь уже задать ему звук, что максимальный звук у него какой будет, вот он будет включенный, и у него будет максимум всего 30%. Если вдруг вы этого захотите, так можно сделать. И причем для каждого, абсолютно для каждого приложеница в отдельности. Дальше что у нас здесь есть? Управление громкостью медиа. Ну мы это с вами смотрите, режим без звука для медиа допустим когда вы ставите режим без звука чтобы вас не беспокоили да у нас есть да, такой такой вот, вверху в статус баре захотели мы с вами раз и вот режим без звука включили его можно задать чтобы и медиа тоже другими словами все отключался абсолютно все звуки они будут отключаться дальше изменение шага громкости до 10 можно сделать до 5 это не значит что звук будет тише нет просто шкала увеличение или уменьшение громкости будет меньше дальше управление клавишами громкости пожалуйста здесь можно тоже назначить на клавишу либо вверх либо вниз и что вы хотите сон вперед да или назад и т.д. То, и тому подобное громкость вверх громкость вниз далее избранные медиа можно выбрать вот у меня допустим samsung music это избранная медиа здесь тоже этому можно задать какие-то свои а, вещи индивидуальные Потом Bluetooth метроном здесь тоже есть Интересная фишечка, но ну, это для музыкантов больше, конечно Дополнительные параметры, смотрите Оповещение через наушники, мелодии звонка, будильник, уведомления Либо это выключить, чтобы это вам не мешало слушать музыку Либо все-таки это задать Далее, обратное стерео есть Вот такая вот фишечка есть, но это при включенных наушничках И ищите что-то другое? Пожалуйста Пожалуйста Прямая расшифровка. Здесь есть вот такая вот штучка, как открыть прямая расшифровка. Допустим, можно сразу диктовать, говорить что-то, видите? И он сразу же записывает по гитовочку все, что надо. Причем записывает, как вы видите, достаточно неплохо. На мой взгляд, работает вообще эта тема. Также и ярлык сделать, ну и настроить. Здесь что? Размер шрифта, темная или светлая тема. Показать значок в списке приложений можно сделать. Потом микрофон автоопределение. разрешить, допустим, какую включить микрофон. Вот у меня часики есть, потом вторые часики есть, да, и еще микрофон телефона, допустим, да. В данном случае у меня были часы, оказывается, включенный микрофон. Потом основной язык, и здесь можно его задать, какой основной язык далее дополнительный язык можно задать также дополнительные слова можно задать история расшифровок очистка вибрация при э, произнесении имени определенного допустим вибрация при возобновлении речи отмечать звуки отправить отзыв ну и все на этом у нас здесь по крайней мере идем дальше автоматические субтитры здесь можно включить и на видосах будет автоматические субтитры независимо от того есть они там или нет настройки подписи то же самое практически здесь сперва э, будет применена настройки субтитров из таких приложений как YouTube и автоматические субтитры не все приложения поддерживают параметры субтитров заданные в этом экране но тем не менее многое что поддерживается Далее, уведомления о звуках мы с вами уже, по-моему, смотрели, а нет, не смотрели. Вот уведомления о звуках, что здесь можно задать уведомление о пожаре или еще что-то там, и так далее, и тому подобное. Здесь описывается все. Уведомления о звуках приостановлены, распознавание звука будет отключено. Настройка уведомлений, темная тема здесь и т.д. и т.п. А вот здесь уже это все дело задается. Смотрите, вы его если включаете, здесь... Мы с вами уже смотрели, ознакомитесь с синхронизацией и все остальное Короче, интересная штучка такая, может кому-то и пригодится Усиление звукового фона Ярлык усиления звука, звукового фона Вот здесь внизу, раз вы его включили, и будет усиление звукового фона Это окружающих звуков Короче, другими словами, слышать каждый отдаленный звук и сможете фокусироваться на беседе, даже находясь в шумных местах. Для использования этой функции подключите наушники. Причем, если у меня Galaxy Buds 2, да, там функция это есть, но они Bluetooth наушники, то здесь можно подключить любые наушники и с помощью смартфона вся эта тема будет, короче, задаваться. Вообще тема прикольная, короче, да. На самом деле, вот поддержка слуховых аппаратов здесь тоже есть. Далее, а, а, с, одна цен что это? Уши каждого человека уникальны. Вы можете лучше или хуже слышать определенные частоты по сравнению с другими людьми. Кроме того, слух меняется с возрастом и т.д. и т.п. И здесь вы его можете настроить как вам угодно да и потом естественно его еще и проверить как насколько вам лучше в, каки, в каком диапазоне кстати ну слышно отключение всех звуков здесь же можно задать смотрите отключение все звуки на телефоне в том числе звуки вызовов оповещение мультимедиа отключение всех звуков здесь задается дальше э, монозвук можно включить баланс звука слева справа допустим наушники на деле в одном слышите громче чем в другом и вот таким вот макаром вы настраиваете это все дело. Выходим с вами отсюда и пошли. Что мы еще с вами посмотрим? Изменение шага громкости, дополнительные параметры. нас Настройки тут же есть. Типа вибрации. Причем эту вибрацию вы задаете сами. Нажали. И любую даже мелодию можете сделать вот с этой вибрацией, короче. Там, допустим, ну давайте мы сейчас с вами какую там не знаю, лесура, ну что-нибудь, короче, можно придумать там, любую мелодию, можно, так скажем, на вибрации продемонстрировать. Смаху, короче, не определюсь. Потом концертный зал, звук из нескольких приложений. Это очень интересная фишка. Вы можете сразу включить, допустим, вы знаете, что если у вас YouTube играет, то другой другого ничего не играть не сможет здесь же вы сможете задать звук из двух приложений допустим мы с вами выбираем сейчас приложение youtube и он у нас сам внизу да у нас youtube однако идем в youtube ищем youtube где ты батюшки браузеры вот youtube да выбрали youtube либо все приложения вообще сразу можно включить, да, что будет давать звуки. Вот это интересно. Вы врубили это, да? И любое приложение вместе будет играть, и все будет нормально. Все их вы будете слышать, короче. Вот такая вот тема интересная тоже здесь. Либо из двух каких-то приложений можете задать, короче, как вам заблагорасуется Вот такое действительно, мне кажется, шикарнейшее э, ну, приложение. Дальше звук из отдельного приложения. Здесь, смотрите, воспроизводите звук мультимедиа из выбранных приложений на другом устройстве. Убедитесь, что выбранное аудиоустройство отличается от главного устройства вывода звука. Короче, здесь тоже можно настроить и врубить такие вещи. Дальше, качество звука и эффекты. Тут тоже задаются. Звук динамиков, в моем случае, играет с верхнего и с нижнего стерео. Далее здесь есть эквалайзер, пожалуйста, и